Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 10-й вариант из сборника ЕГЭ от Ященко 2023 года. ЕГЭшный я вроде уже сказал, фипишный, вот, на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер и давайте посмотрим первое задание. Основание равнобедренной трапеции 45 и 14, высота 9,3, найдите с острым угла. А что мы знаем? Вот здесь 14, а вот здесь 45. Если мы делаем равнобедренные трапеции дополнительное построение, то мы получаем вот здесь 14, а вот сумму двух вот этих, причем одинаковых, 45 минус 14. То есть в данном случае 30, сколько там, 31. Причем они равны между собой, потому что у вас эти треугольники прямоугольные, с одинаковой гипотенузой и одинаковыми катетами. Двумя, конечно же. По совместительству эти катет являются высотой трапеции. В таком случае мы с вами получаем прямоугольный треугольник, у которого здесь 9,3, а здесь, соответственно, половина 31, то есть 15,5. Нас просят найти тангенс вот этого угла. Ну, понятно, что тангенс альфа в таком случае 9,3 делить на 15,5. И если все это хозяйство поделить, то мы получаем 0,6. В принципе, все достаточно легко. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 2,5 и найдите площадь поверхности. Надо главное помнить, что диаметр сферы в данном случае по величине соответствует стороне нашего а, прямоугольного параллелепипеда. А прямоугольный параллелепипед является в обязательном порядке кубиком. Соответственно 5 это сторона кубика, площадь одной грани у него 5 на 5, таких граней 6. И вот она площадь боковой поверхности, то есть 100 50. Все очень просто. Рассмотрим случайно телефонный номер. Какова вероятность того, что среди трех последних цифр этого номера есть хотя бы две одинаковых. Вот момент. Хотя бы две. То есть три тоже подойдет. ну Вот смотрите. Вот две первых одинаковые. Сколько таких у нас номеров? Таких номеров у нас с вами 10 умножить на 9. 90. Почему я так считаю? Вот этих комбинаций у нас 10 ну то есть 1-1, точнее 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 и так далее. А вот здесь мы можем одно из 10, а, 9 из 10 взять. Почему 9 из 10? Вот предположим здесь 0 и 0. Вот 0 мы уже не можем взять, потому что мы рассматриваем комбинации, где именно 2 первых одинаковые. 3 когда будет одинаково? Отдельно посмотрим. Аналогично вот такие комбинации, те же самые 10 на 9, не поверите. И, соответственно, вот такие комбинации, вуаля, те же самые 90 штук. Теперь, естественно, отдельно надо посмотреть, сколько комбинаций, когда 3 одинаковых. Ну, таких, естественно, 10 штучек. Итого, сколько всего комбинаций, удовлетворяющие условию, а, хотя бы две цифры одинаковые. 90 умножить на 3 плюс 10. Таких 280. Сколько всего комбинаций? От 0,0,0 до 9,9,9. Естественно, 1000. Ну, типа вот, первая цифра 2, вторая цифра 3. Здесь одна из 10 цифра, одна из 10 цифр, одна из 10. Ну, поэтому 10 на 10 на 10. Соответственно, найдите вероятность. Это будет просто 280 на 1000, что в свою очередь дает 0,28. Записали. Дальше. Есть шахматист, играет белыми фигурами. Он выигрывает УБ с вероятностью 0,5. Если черными, то 0,34. Надо найти вероятность того, что две партии он выиграет. А в чем тут смысл? Смотрите, вероятность того, что он играет белыми, 1 вторая. Вероятность, что он победит 0,5. Потом играет черными, что и победит 0,34. Аналогично, 1 вторая, что он сначала стартанет черными, победит, а потом еще белыми победит. А вот вероятность того, что он просто победит. Ну, понятно, что мы просто получаем 0,34 умножить на 0,5. Это 0,17. Вот вероятность победы шахматиста А в двух, соответственно, играх. Найдите корень уравнения. Первое. В неправильную дробь представим. Обе части в квадрат возведем. То есть будет 50 на 5х плюс 45 равно 25 шестнадцатых. На 2 умножим, то есть 50 тридцать вторых. То есть числители одинаковые, знаменатели тоже должны быть одинаковые. 45 перенесем. Получаем, что 5х равно... Сколько там? А сейчас было... А, -а, -а, -а все плохо. А нет, все нормально, все хорошо. Ну и поделим минус 13 на 5. Будет минус 2,6. Дальше. Найдите значение выражения. Что тут есть? Тут есть логарифм. Давайте его немножечко помучаем. Вот у нас есть. Есть есть, есть есть. Логарифм 5. Это 2 в третьей. Естественно, троечка выносится. Выносится она как обратное число то есть 1 3. Ну, и мы с вами получаем: получаем мы с вами элегантные брюки. Вот такую вот загогулину. Естественно, четверочку можно закинуть сюда. То есть, как степень будет 5 4 четвертой, это 625. Для чего мы все это сделали? А, для того, чтобы получить вот такую вот красоту. Дело в том, что если основание, степени, основания логарифма одинаковые, мы получаем то, что логарифмируется. Вот, в принципе, и все. Дальше. Изображаем график функции. Найдите сумму точек экстрема. Точки экстрема Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть точки максимума и минимума. Нам необходимо, правда, найти, естественно, сумму абсцисс. То есть здесь минус 7, здесь сколько? Минус 5, минус 4, минус 3, минус 1, 0, 2. И вот эти все числа надо между собой сложить. То есть минус 7, плюс минус 5, плюс минус 4, плюс минус 3, плюс минус 1, плюс 0, плюс 2. Получается, минус 20 плюс 2 это минус 18. Вот, в принципе, все решение. Локатор батискафа равномерно погружаю. Ой, сколько букв, конечно. Короче, у вас есть тут импульс 217 МГц. <св> не просто МГЦ <св> МГц. Это у нас соответственно F. Какой там F нулевое? У вас есть э, буква С. Это полторы тысячи. И у вас есть буква В. Это 12. Ладно, это второй вариант ЕГЭ. Я подряд записываю я уже два. С лишним часа сижу за монитором, мне скучно становится. Так, ну, соответственно, мы что делаем? Мы просто подставляем и пытаемся решить вот такое вот уравнение. На полтора хобби части поделили, а получили 1,125. Крест-накрест перемножили. Кто не умеет крест-накрест перемножать, возвращайтесь туда, откуда вылезли. да? Ладно, возвращайтесь в пятый класс. Так, и вот смотрите, умножать опять не надо лишний раз, потому что вот это сюда переносим, вот это сюда переносим. 217 э, плюс 125 на 217, это 126 на 217. Ну а здесь получается 124F. Естественно, чтобы найти F, мы 126 на 217 делим на 124. Тут остается просто посокращать, то есть можно там, разложить на множитель, 126 это... И 124 на 2 сократится, 6362. то есть это там 6 на 7, 217 это 7 на 31, 62, там 2 на 31. Вот у вас там 31, 31 сокращается. То есть считайте, как вам удобнее. В данном случае получается 202,5. Удобнее на калькулятор, если честно. Боря и Ваня могут покрасить забор за 10 часов. Ваня и Гриша за 15. Гриша и Боря за 18. Но если они соберутся втроем, то они сообразят на троих. И ни хрена... Это нет, это другая задача. Красить они не будут. А смысл в чем? У нас есть производительность Боря, Вани, Гриша. Есть забор. то есть Объем работы принимаем за единицу. Х объема там, в час. Это у нас производительность Бори. Ну, то есть, например, мы получаем одну двадцатую. То есть, он одну двадцатую забора красит за час. Соответственно, весь бы забор он за 20 там, заболевал бы. Теперь Y, это то же самое объем забора в час. Это у нас Ванька. И, соответственно, Z ему не повезло. Это то же самое для Бори. Борька. Ладно. Дальше что? Смотрите. У вас есть... Первые два за 10 часов, то есть объем делить на их суммарную производительность дает 10 часов. Но аналогично, там, второе, третье за 15, то есть Y плюс Z 15. И соответственно, первый и третий за 18. Вот такая вот система, страшного ничего нет. В первом случае X плюс Y одно то есть вдвоем работают, одну десятую забора красит за час. Здесь одна пятнадцатая и Та же самая схема для третьих. 1,18. Теперь мы что сделаем? Мы просто возьмем и сложим все три уравнения. x, x2, x, y, y2, y, z, z, 2, z. То есть получается 2x плюс y плюс z равно 1 десятой плюс 1,15 плюс 1, 18. Соответственно x плюс y плюс z. Это будет вот эта вся сумма. И она получается у нас делится на 2. Там общий знаменатель, по-моему, 90 же, да, будет? Да, 90, то есть здесь 9, здесь 6, здесь 5. Ой, что-то у меня нехорошо, у меня жопа, по-моему, началась. И вот сколько там? 9, 6, это 15, да? Ой, 15, 5, то есть 20 90-х мы делим на 2, получаем 10 90-х. А нам необходимо найти время, а время как? Объем делить на суммарную производительность. То есть единицу мы делим на 10 90-х, Получаем 90 десятых и, соответственно, 9 часов. Ну вот за 9 часов они, соответственно, покрасят. Задача достаточно легкая, если знать, как ее решать. Если не знать, то нелегкая. Ваш кэп. Дальше. На рисунке изображен график функции. Найдите значение x, при котором f от x равно 16. Смотрите. Берем вот эту точку. Минус 2, 0. Подставляем и грустим. На самом деле ее не надо подставлять. Берем 1 и 4. И подставляем. То есть, у нас 4 равно логарифм что там, 1 плюс 3 по основанию А. То есть, А в 4 равно 4. В принципе, давайте оставим вот прямо на вот, вот, вот этом. Почему? Потому что нас спрашивают, когда логарифм х плюс 3 по основанию А равен 16. То есть, нам надо сказать, что А в 16 равно х плюс 3. А 16 это А в четвертый и в четвертый. Ну и все, А в четвертой у нас 4. 4 в четвертый это 256. Вот такие вот математические лайфхаки, блин. 253 будет, естественно, ответом. Найдите наименьшее значение функции. Вот клевое задание, действительно, мне вот оно понравилось. Хотя я его, конечно, не первый раз встречаю, но действительно здоровская. Первое, надо помнить, что производная e в степени 2x это производная сложной функции, то есть она вот так вычисляется, то есть будет e в степени 2x умножить на 2. Это очень важно. Вообще, на самом деле e в степени x тоже сложная, то есть там как бы e в степени x на производную x, но просто e в степени x остается. То есть что мы делаем? Мы находим производную. Получается 2 e в степени 2x да, минус 9 в степени x там, равно 0 e в степени x вынесли, 2e степени x минус 9 равно 0, Это не может равно 0 быть, соответственно, e в степени x равно 9 вторых. x тогда равен логарифм 9 вторых по основанию e, ну и он же натуральный логарифм с 4,5. И вот смотрите, нам надо его сравнить с тройкой. Дело в том, что это число меньше 3, потому что здесь тогда будет ln e в степени 3. А е в степени 3, вот е это 2,7. Если вы 2,7 в тройку возведете, даже 2, это будет 8. То есть это число явно больше, чем ln 8, натуральный логарифм. А тут 4,5. То есть это число входит вот в этот промежуток. И на самом деле, если мы начертим прямую и его отметим, то по знакам у нас производная будет плюс-минус эти, То есть убывала, возрастала функция. То есть мы это значение должны подставлять. Но даже не само это значение. Достаточно вот это подставить вместо e в степени x. Соответственно, y будет равно e в степени x в квадрате, то есть 9 вторых в квадрате, минус 9 на 9 вторых и минус 3. Вот такая вот загогулина. Что тогда получается? Ну, если посчитать минус 20,25 минус 3, это минус 23,25. Вот такое здоровское задание. Надеюсь, вы поняли его смысл. Далее. Решите уравнение. Что у нас тут есть? У нас есть тригонометрия. Как я ее люблю и, и не люблю и короче вот, вот, но решать не хочу. ладно. Что мы сделаем? Мы вспомним формулу синуса двойного аргумента. А мы давайте вспомним формулу косинуса двойного аргумента. В первом случае получается 2 синус x на 2 синус x косинус x минус 2 косинус x. И косинус 2x давайте раскидаем как 1 минус 2 синус квадрат x. То есть будет минус 1 плюс 2 синус квадрат х, и все это хозяйство равно нулю. Что тогда получается? Получается 4 синус квадрат х, да? косинус х минус 2 косинус х. Давайте минус вынесем, соответственно, или плюс. Плюс вынесем. 2 синус квадрат х минус 1 равно нулю. В первых двух выносим 2 косинус х, и вуаля, у нас получается одинаковая скобка. Ее снова выносим. То есть 2 синус квадрат х минус 1 на 2 косинус х плюс 1 равно 0. Все. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. То есть в нашем случае либо синус квадрат х равен 1 и 2, либо косинус х равен минус 1 2. Не забываем, что в таком случае синус х будет равен плюс-минус корень из 1 и 2. То есть это вот выглядит вот так на самом деле. Ну или вот так вот. Ну, или вот так вот. В табличном значении представили. А во втором случае сразу можно написать: то есть, у нас там минус 1 2 Это плюс-минус 2π на 3. Плюс 2πm. m принадлежит z. Все. В первом случае дописываем. Но тут тоже можно объединить. Дело в том, что корень из 2 на 2. Это вот π на 4 и 3π на 4. Плюс 2πk. А минус корень из 2 на 2. Это 5π на 4 там, и 7π на 4. И можно заметить на окружности, что они все объединяются одной записью. вида π на 4. Плюс π там. N на 2. То есть, через каждые π на 2 они, ну, скажем так, появляются корни, поэтому вот так можно записать. И соответственно, вот ответ на пункт А. Теперь необходимо посмотреть пункт B, да, у нас. Укажите корни, принадлежащие отрезку. Ну, давайте нарисуем зеленым цветом. Окружность, отметим точки. Потому что, в принципе, двойное неравенство тут использовать тоже как бы не хотелось. Корни достаточно простые. Ну вот π на 4 плюс π на 2. Это π на 4, 3 π на 4, 5 π на 4, 7 π на 4 плюс 2 π. То есть, 4 корня объединены одной записью. 2 π на 3 минус 2 π на 3. Это вот здесь значение, то есть, через минус 1 вторую. И вот здесь значение. То есть, 1, 0, 1. Теперь, π Минус 5π на 2 и минус π. В принципе, минус 5π на 2 располагается вот здесь. Минус а π располагается вот здесь. Ну и мы идем в сторону увеличения. То есть вот так. Бжу, полетели, прилетели. То есть у нас появляется 1 значение, 2 значения, 3 значения, 4. Вот их надо найти. В первым все легко и просто. Вот здесь, как узловая точка, это минус 2π, то есть отсюда мы вернулись сюда. То есть из минус 2π мы вычли вот эту дугу, она составляет π на 4. Со вторым наоборот, к минус 2π мы прибавили такую дугу, π на 4, потому что мы пошли против часовой стрелки, вот она дуга. С третьим тоже достаточно легко и просто, мы из минус π вычли дугу π на 3, потому что мы пошли вот отсюда, вот сюда. А вот эта дуга это π на 3. Ну и с четвертым тоже достаточно все легко. Из минус π мы вычитаем уже дугу π на 4. И остается просто все это хозяйство посчитать. То есть минус 9π на 4, минус 7π на 4. Сколько тут? Минус 4π на 3. И получается минус 5π на 4. Вот, в принципе, решение для данного задания. Грань БЦД прямоугольного пара параллелепипеда является вписанной в основание конуса. Сечением конуса плоскостью А1, В1, С1 является круг, вписанный в четырехугольник. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вот смотрите, что тут получается. В принципе, рисовать можно, можно рисовать, можно не рисовать. У нас страна свободная в этом плане. Хочешь, рисуй, хочешь, не рисуй. Ну ладно, это было лирическое отступление. Так, ну давайте пока вот так нарисуем, так нарисуем, так нарисуем. И, соответственно, побольше вот так вот, вот так вот и вот так вот, вот так вот, вот так вот. вот, так вот. Вот наш параллелепипед. В чем смысл? У вас вокруг описывается основание круг. Это основание нашего конуса. Вот так это выглядит. А вот здесь наоборот вписывается. То есть, вот так это выглядит наше сечение. Ну и понятно, что там, условно, вот прошло сюда и получился вот такой вот конус. Естественно, там есть невидимые линии, видимые линии, но для нас несущественно сам конус именно на рисунке. Нам главное понять, как это выглядит визуально. Убираем. Дальше что? Естественно, у нас есть вершина конуса, где-то вот здесь S. Здесь, например, А, Б, С, Д. Соответственно, А1, Б1, С1, там, Д1. Мы через вершину сразу высоту пустим. Она пройдет через центры наших оснований. Давайте здесь возьмем О O1. Дальше проведем вот такие вот построения дополнительные M1, N1. Соответственно, параллельно здесь проведем. Пусть будет Mn и, соответственно, какие-нибудь Fl. Вот такие вот значения. Все хорошо, вот это нам все понадобится для решения. Ну плюс опять же, нам надо нарисовать нижнее основание. Вот смотрите, в основании данного пролипипеда лежит квадрат, иначе круг в него не впишется. Это сразу себе записали. Поэтому вот здесь у нас A1, B1, C1, D1, соответственно центр о 1 и проходит вот так прямая в точке касания. Плюс у нас есть такой же квадрат в основании, только вокруг него уже описана окружность. То есть нарисовали. Кривовато получилось, но это в принципе не важно. А, Б, С, Д у нас вот здесь уже проходит. М вот здесь, Н вот здесь, а вот здесь точки ФЛ. И, соответственно, сечение наше, ну, вот конуса, которое через ось бы проходило, оно бы выглядело вот таким вот макаром. То есть здесь Сочка. Здесь какая-то О 1 здесь O, а здесь буковка F, здесь буковка L, а вот здесь проходит буковка M1, N1. И если опустить перпендикуляры, то получается буковка M и N. Вот, в принципе, все рисунки, которые нам необходимы для решения. То есть даже сам конус-то не особо пригодится. Нам надо доказать. Ага. В основании у нас, как я сказал, лежит квадрат. Это доказывается легко, иначе круг не впишется в верхнее основание. Соответственно, AB у нас равно А. Ну, что мы можем сказать? В принципе, MN, такой же, как и M1N1, это сторона нашего основания. То есть, сторона квадрата А. При этом, что получается? О 1 О. понятно, что она равна по длине MM1. И фактически равна по длине АА1, то есть это А корней из двух. Элементарно, везде в прямоугольнике, я думаю, для вас это не тяжело будет доказать. Еще какой момент надо сразу учитывать. Понятное дело, что треугольник SM1N1 он подобен треугольнику SFL. Откуда берется подобие? Ну, вот у вас общий угол из параллельности равенства вот этих углов. То есть, по двум углам, пожалуйста, они подобны. Если они подобны, то можно сразу писать, что м 1 n 1 относится к FL абсолютно так же, как SO1 so 1 относится к О. То есть, у нас получается М1Н это А, ФЛ это, соответственно а корней из двух. Почему а корней из двух? Ну, вот смотрите, fl это диаметр окружности, это то же самое, что bd. А bd потеряем Пифагора, если как бы здесь а и здесь а, то это будет а в квадрате плюс а в квадрате под корнем, то есть 2 а в квадрате под корнем или а корней из двух. То есть на а корней из двух. Пожалуйста, один на корень из двух. При этом у нас SO1. Это, соответственно, так и то есть SO1, SO это уже высота, она через H обозначается, равно 1 на корень из 2. Ну, понятное дело, что SO1 в таком случае это H на корень из 2. Отлично. В таком случае OO1 мы можем расписать с одной стороны как SO минус SO1. То есть это будет H минус H на корень из 2. Если H вынести, привести к общему знаменателю, то соответственно получается h на 2 минус корень из двух и делить получается на 2. А с другой стороны это длина M1m, То есть это а корней из двух. Ну что выразим h. Это у нас получается 2А корней из двух, делить на 2 минус корень из двух. Если избавиться от рациональности, то есть умножить э, числитель и знаменатель на 2 плюс корень из 2, мы в знаменателе получим 4 минус 2. Оно сократится и получается а на 2 корня из 2 плюс 2. Ну, в принципе, что? Вот это число оно лежит между 2 на 1,4 и 2 на 1,5. Соответственно, что мы получаем? Что это, в принципе, принадлежит... От скольки там 4,5 вообще давали, да, тем более 4,5 А до 5А спокойно входит. Что и требовалось доказать в пункте А. Теперь пункт Б. В прошлом варианте я показывал решение этого пункта с учетом системы координат. Тут можно то же самое сделать, но я вроде как обещал показать, как это без координат сделать. Окей, давайте глянем. У нас есть плоскость S D1C. Вот смотрите, D1C. Вот если я соединю SD1, я получаю, что d 1 лежит в плоскости B1, D1D. То есть если я ее продлю, она, естественно, BD где-то пересечет в какой-то точке. И вот это пусть будет точка какая-нибудь, я не знаю, там пусть будет точка Q. И точка Q и C, они будут лежать у нас в плоскости ABC. Соответственно, вот эта прямая... CQ. Она будет линией пересечения а, плоскостей ABC и С, Д1Л. Все, в принципе. Теперь давайте нарисуем все это хозяйство. Что нам понадобится? Нам с вами понадобится этот треугольничек СО. SO. Здесь у нас вот О1. Соответственно... Как-то вот, ну, предположим, здесь D1D. И вот мы как раз провели наше SD1 до пересечения. То есть вот здесь будет Q. И наше основание понадобится, то есть квадратик, на него посмотреть, как там все выглядит. То есть A, B, C, D. Вот здесь, соответственно, проходит BD. Вот у нас точечка O. Как-то вот так идет, доходит до Q, и вот, соответственно, С и Q. Хорошо. Теперь, что у нас тут нужно понимать? Нам необходимо для того, чтобы найти угол между двумя плоскостями, нам надо провести два перпендикуляра к линии пересечения и, соответственно, найти угол между этими перпендикулярами. На самом деле все очень легко. Вот если я дострою треугольник COD, что я могу сказать? Понятное дело, что CO перпендикулярно OD, да, потому что это куски наших диагоналей. А Диагонали в квадрате перпендикулярны между собой. Соответственно, если я опущу какую-нибудь высоту, например, О, я даже не знаю, какую букву сейчас использовать там. Кашку вроде нигде же я не использовал, надеюсь нигде. Да, пусть будет ОК, то есть. Я сам черчу ОК OK перпендикулярно ЦК. При этом, смотрите, у нас СО SO перпендикулярно ABC В таком случае, если я посмотрю на СК, то по теореме о трех перпендикулярах она тоже будет перпендикулярно ЦК. Следовательно, мы имеем два перпендикулярно и угол СКО это искомый наш угол который нам надо найти. Естественно, кашечка где-то вот... Ну, тут не совсем, конечно, удачно сейчас будет. Но, условно, кашка вот здесь находится. Вот так проведен перпендикуляр. И вот так проведено СК. Вот. Соответственно, это все вот таким вот макаром выглядит. Ну что нам нужно? Нам надо знать, чему равно СО. И нам надо знать, чему равно... О, К. Притом SO, в принципе, у нас известно, мы его уже расписывали. Это H наша. То есть, вот она. Нам достаточно ОК выразить. Давайте выразим, что у нас есть. У нас АД равнялось А. Правильно? Понятно, что АС в таком случае А корней из двух. Следовательно, мы можем сказать, что ОС это половина от AC а, то есть А корней из двух на 2. Хорошо. Дальше какие? Нам надо понять, чему равно ОКУ. Как мы с вами это можем понять? У нас известно, что так, вот здесь H на корень из двух, а вот здесь H. Да? При этом вот это наше ОД это А корней из двух на 2. Что мы можем сказать? У нас естественно есть подобие то есть, OQ будет относиться к O1D1 так же, как SO будет относиться к SO1. То есть, это получается H, ну просто корень из двух на 1. То есть, наша ОКУ это O1D1, то есть, а корней из двух делить на 2. И умножить на корень из двух. Ну, то есть, просто получается а. А, то есть, она равна стороне. Ну, здорово, хорошо. То есть, мы записываем, что оку равно а. Понятно, что потеряем Пифагора, тогда цку, это а корней из двух на 2 в квадрате. То есть, 2а а квадрат на 4. То есть, это а квадрат на 2. Плюс а в квадрате под корнем. То есть, в данном случае получается а корней из 3 на корень из двух. Высота в прямоугольном треугольнике находится как произведение катетов, то есть А, корней из двух на 2, В данном случае дальше на А, и делить на гипотенузу, то есть на А, корней из трех на корень из двух. Что получается? А, корень из двух на А на корень из двух делить на 2 на А на корень из трех. Ну, естественно, шки сокращаются, сокращаются, получается А, корней из трех. В принципе, все. То есть, у нас есть с вами прямоугольный треугольник. Давайте чуть побольше его нарисуем. СОК, в котором здесь А делить на корень из трех, а СО это А на два корня из двух плюс 2. В таком случае тангенс СКО это А на 2 плюс корень из двух, о, не на 2 плюс, а 2, конечно же, умножить на корень из 2 плюс 2 и делить на а на корень из 3. Ну, естественно, ажки сокращаются, там переворачивается. Получается 2 корня из 6 плюс 2 корня из 3. Соответственно, сам угол СКО в таком случае равен арктангенс 2 корня из 6 плюс 2 корня из 3. Вот, пожалуйста, в данном случае я представил стандартный метод, то есть без использования координат. Если вам такой проще, ну, я рад, здорово, пожалуйста, используйте такое. С координатами это просто более универсальный. То есть всегда можно посмотреть предыдущий вариант, и задание решено как раз именно с использованием координат, а не таким вот стандартным методом. Давайте 14 глянем, что у нас там неравенство, соответственно, нам его необходимо решить. Что у нас есть? Ну, Первое, что решение неравенства мы определяем при условии, что x в квадрате больше нуля, 6 минус 2x больше нуля, дальше там x в квадрате минус 4 больше нуля и 2 минус x больше нуля. То есть все то, что логарифмируется, должно быть больше нуля. В первом случае x просто не равен нулю, потому что число в квадрате и так будет больше нуля, при условии, что оно не равно нулю. А во втором случае x у нас меньше 3, в третьем случае x меньше минус 2, но при этом больше двух. и в четвертом случае, то есть x меньше двух. Но если мы все вот это хозяйство пересечем, то у нас просто получается, что x меньше минус 2. Все. Теперь смотрите, что получается. Двоечку мы вынесем. То есть, остается логарифм, модуль x. Всегда, когда четная степень выносится, остается модуль подмодульного. 25 это 5 в квадрате. То есть, когда эта двойка вынесется, будет 4 делить на 2. Логарифм 6 минус 2x по основанию 5. Корень из 5 это 5 в 1 второй. То есть, она вынесется как 1 делить на 1 2 Это просто как 2. 2 логарифм х в квадрате минус 4 по основанию 5. Ну и 0,2 это 5 минус 1. Опять же вынесется. Будет уже минус 2 логарифм 2 минус х по основанию 5. При учете вот этом модуль х раскрывается только как минус х. Потому что подмодульное отрицательное. То есть соответственно мы обе части делим на 2. Учитываем, что вот здесь получается минус х. И давайте с минусом перенесем сюда, чтобы оно стало с плюсом. То есть у нас получается логарифм минус x по основанию 5 плюс логарифм 6 минус 2x по основанию 5 плюс логарифм 2 минус x по основанию 5 больше либо равен, чем логарифм x минус 2 на x плюс 2 по основанию 5. Слева у нас представлена сумма логарифмов, то есть мы можем записать как единый логарифм произведения, то есть записать это как логарифм. Единственное, вот я сразу минусы вот здесь поменяю, то есть x на 2x минус 6 на 2 минус x по основанию 5 больше либо равно чем логарифм x минус -2, 2x плюс 2 по основанию 5. Основания больше единицы, мы их убираем. То есть 2x минус 6. Единственное, давайте тоже x минус 2 напишем. Минус x минус -2, 2x плюс 2 больше либо равно нулю. И умножим части на минус 1 и минус x минус 2 вынесем за скобки. Останется x на 2x минус 6 плюс x плюс 2 меньше либо равно нулю. Естественно, придется раскрывать скобки и приводить подобные во втором случае. То есть 2x в квадрате минус 6x плюс x плюс 2. То есть получаем мы с вами x минус 2. 2x в квадрате минус 5x плюс 2. Естественно, второе выражение надо приравнивать к нулю, искать корни. То есть там корни будут минус так, просто 2. Проверите. 2 на 4. Это 8, 8, да. 2 и 1, 2. То есть получается x минус 2 умножить на 2. x минус 2, x минус 1, 2. То есть вспомните, что квадратный трехчелен раскладывается через корни. Обязательно посмотрите эту формулу, если не поняли, откуда я взял вот это. В таком случае x минус 2 в квадрате на x минус 1, 2 меньше либо равно 0. Значит, x минус 1, 2 должна быть меньше либо равно 0. Или минус 2 равен 0. Почему так? Квадрат не влияет на знаки при методе интервалов. То есть мы его убираем. Остается только вот это. Но если число под квадратом равно 0, из-за того, что неравенство не строгое, неравенство выполнится. То есть у вас будет 0 меньше либо равно 0. Следовательно, мы получаем x меньше либо равен 1 и 2. x равен 2. Но мы учитываем с вами, да, что x меньше минус 2. Но если все это дело сопоставить, у вас как раз и получается, что ОДЗ, который мы писали, является решением для данного неравенства. В июле Анна планирует взять кредит на 3 года на целое число миллионов рублей. Два банка предложили Ане оформить кредит на следующих условиях. так Процент у нас плавающий в первом 10, 20 и 15, во втором 15, 10 и 20. И, соответственно, выплачивается тремя равными платежами в обоих случаях у нас весь кредит. Давайте за S возьмем это кредит в миллионах рублей. Ну и нам надо вычислить, учитывая, да, что S это обязательно целое число. И вот выгода между двумя кредитами по выплатам составляет от 14 до 15 тысяч рублей. Посмотрим на первый банк. Что нужно понимать? Вот была у вас сумма S, она увеличивается на 10%. То есть, эта сумма встает 1,1 S. Почему? У вас было 100%, увеличилось на 10%, то есть, стало 110%. А 110% в долях это 1,1. И делается выплата, То есть, после первого года, вот все, что у вас осталось. Дальше, на предыдущую сумму, накладывается 20%. Вот мы посмотрели, что в предыдущем, то есть в первом году, что новая сумма, это новая доля умножить на старую сумму. То есть у вас сумма была 1,1с минус x 1 а дальше 20%. То есть было 100, стало 120, соответственно 1,2 умножаем. Делается вторая выплата. Вот все. Это после второго года. Ну и аналогично у вас потом 15%. То есть получается, что Старая сумма умножается на 1,15, делается еще одна выплата, и вы больше банку ничего не должны. Если здесь раскрыть скобки, мы получаем 1,1 на 1,2 на 1,15с, минус х 1,2 на 1,15, плюс 1,15, и плюс 1 равно 0. Естественно, мы можем x 1 здесь спокойненько выразить, это будет... С S делить на то, что в скобках. Опять же, если посчитать, это получается. Сколько там? 1,518 с. Делить соответственно на 3,53. Абсолютно аналогично расписывается для второго банка. Только вы смотрите, что у вас проценты немножко поменялись. То есть у вас будет вот здесь. 1,15 вот здесь 1,1 и здесь 1,2 но принцип не поменяется ну естественно вместо x1 какой-то x2 потому что там выплаты поменялось и так если выразить во втором случае мы с вами получаем 1,518 с и делить уже на 3,52 ну что мы видим вот это число больше, чем вот это. Соответственно, вот это число меньше, чем вот это. Если оно у нас меньше, то, соответственно, мы и будем из большего вычитать меньшее, чтобы понять там выгоду. Не забываем, что у нас три платежа. То есть мы будем не x2 минус x1 там делать, а будем 3x2 минус 3x1. Что получается? Не забываем, что мы брали в миллионах, то есть 14 и 15 тысяч надо представлять в миллионах. То есть 14 тысячных меньше либо равно, чем 1,518s умножить на 3. И здесь получается 1 делить на 3,52 минус 1 на 3,53. Ну и здесь 15 тысячных. Все, то есть я записал а, разность а, 3 получается x 2 минус 3 x 1 и вынес одинаковые множители. Потому что в любом случае нам надо будет считать, что получается вот здесь, а там получается сколько там 0,01 делить на их произведение. И дальше просто делить обе части на коэффициенты при s. Если это сделать, мы получаем 14 на 3,52. На 3,53 делить на 1000, умноженное на одну сотую, там 1,518 восемнадцать на 3. И то же самое, только там уже идет 15. то есть там 3,52 на 3,53 на 15 тысяча одна десятая, 1,5 восемнадцать сотых и 3. Радует только одно, считать до бесконечности не надо, мы все равно рассматриваем целые значения. Если примерно считать, мы получаем приблизительно 3,8 S, и здесь приблизительно 4, там, с копейками. Понятно, что в таком случае S будет 4 миллиона рублей, то есть самое сложное здесь будет подсчет. В шестнадцатом у нас есть стороны AB и CD, четырехугольника ABCD, около которого можно описать окружность. И нам необходимо там еще КН есть, соответственно, около четырехугольников новых тоже можно описать окружность, есть косинус угла. Надо найти, доказать, что прямые КН и АД параллельны. Хорошо, рисуем равнобедренную трапецию. Равнобедренную трапецию мы потом докажем, что она равнобедренная будет. То есть А, Б, С, Д. У нас есть точки К, Н. Ну вот они, например, есть. Вот кашечка, вот Н. Ну сразу нам говорят, что можно вписать окружность. То есть мы сходу можем сказать, что, например, угол А плюс угол НДА равен 180. Потому что нижний можно вписать. Аналогично угол С. БА плюс угол НДА равен 180. Ну пожалуйста, вот отсюда получается, что угол НКА равен углу СБА. То есть вот этот уголок. Соответственно, ВС параллельно КН. С другой стороны, мы можем сказать, что, что угол какой там СБА, соответственно, плюс угол СНК равно 108. Сверхний же мы тоже можем вписать. Ну и, соответственно, угол СБА плюс угол СДА uh, 180. Вот, пожалуйста, отсюда получается, то вот этот угол равен вот этому. То есть, СНК равен углу CDA. Отсюда выходит, что КН параллельно AD. Нам как раз просили доказать КН параллельно AD, что и требовалось доказать. Но мы сразу учтем, что тогда BC тоже параллельно AD. То есть, у нас есть трапеция. Это все равно понадобится для решения пункта Б, И мало того, что трапеция, она еще будет равнобедренной. Из-за чего? У вас угол B плюс угол D 180, так как можно вписать окружность. Его вписать в окружность. Угол B плюс угол А 180, так как дана трапеция. Ну и вот, пожалуйста, отсюда угол А равен углу D. То есть у вас все трапеции равнобедренные. Это тоже все понадобится. Теперь пункт Б. Э, нас просят найти радиус окружности описанной около трапеции B, Если около трапеции ABCD окружность описана с радиусом 7, а как КБ9, 10, BC10, и оно ну, меньше основания. Что нам понадобится? Мы проведем, естественно, высоту. Здесь будет F, здесь будет какая-нибудь H. Хорошо. Что мы можем сказать? Пусть у нас косинус угла А. Он 0,2, то есть 1,5. Сразу можно сказать, что синус угла А по основному тригенометрическому тождеству это корень из 24,5. Тангенс угла А, опять же, как синус на косинус, это корень из 24. Пусть отрезочек аH давайте возьмем за y. Ну, понятно, в таком случае... ABH сразу корень из 24 У. При этом HD отрезочек это будет Y плюс 10. Почему так получается? Ну, вот если вы проведете такую же СЛ какую-нибудь, предположим, у вас AH и LD будут равны, так как треугольник ABH и CLD прямоугольные, у них одинаковые. Гипотенуза AB и CD из равнобедренной трапеции. И одинаковые качества BH и CL, так как это высоты. Ну вот, в принципе. Поэтому они, соответственно, равны. Ну и вот отрезки получаются. Ну вот еще взял и стер. То есть здесь 10 плюс Y. Ну, естественно, я могу провести BD. И найти это BD по теореме Пифагора. То есть BD будет равно, сколько у нас? 24Y в квадрате плюс 10 плюс Y в квадрате. Это 100. 20 y и соответственно y в квадрате и все это еще хозяйство под корнем, то есть будет сколько тут 25 у в квадрате там плюс 20 y и плюс 100 хорошо. В чем смысл? Дело в том, что если около АБЦД описана окружность, то около АБД она тоже описана, Потому, что треугольник туда же вписывается, соответственно радиус окружности там будет такой же. А для треугольника у нас есть, например, что вот BD делить на синус А удвоенный ⁇ это радиус описанной окружности. То есть радиус описанный ⁇ это сторона на удвоенный синус противолежащего угла. Отсюда спокойно находится сторона как радиус то есть удвоенный радиус, соответственно, умноженный на синус угла. В данном случае радиус 7, а синус мы расписали как 24 под корнем и делить на 5. То есть, соответственно, вот это равно. 2 на 7 и на синус, то есть корень из 24 делить на 5. Дальше нам предстоит решить квадратное уравнение. То есть нам надо обе части возводить в квадрат, приводить подобные. То есть вот я там возведу в квадрат, на 25 умножу и получу 625у в квадрате плюс 500у плюс 2500, соответственно и минус. 4704. Да, числа большие. То есть, я, чтобы посчитать попроще, делил все на хозяйство на 4. Получалось 625у в квадрате делить на 4 плюс 125у. Все равно, конечно, гигантские получается, но как-то мне считать было попроще. То есть, дискриминант в данном случае 15625. Ну и, соответственно, плюс 3, 4, 4... 3,75. Вроде ужасно выглядит, а на выходе вы получаете 360 тысяч, это 600 в квадрате. Ну и соответственно y это будет минус 125 плюс 600 и делить на 625 четвертых умноженное на 2, то есть на удвоенное а. Здесь получается 1,52. Второй y будет отрицательный, нет смысла его смотреть. Все, мы с вами нашли y. Теперь что получается? Мы смотрим, нам необходимо сейчас те же самые манипуляции привести в обратную сторону для KBCN. То есть сказать, что KBN тоже вписанный, соответственно найти BN и оттуда выдрать радиус описанной окружности. То есть все, что мы сделали только что, только в обратном порядке. С одним маленьким нюансом. У нас а АККБ 9Х 10 x то есть понятно, что КБФ и АБФ они подобны, они оба прямоугольные, соответственно у них общий угол. И тогда нам надо будет э, считать, что КФ это 10 девятнадцатых от AH. что там BF это 10 девятнадцатых от BH. Это вот из подобия все следует. Ну давайте это, соответственно, распишем. Что у нас получается? Получается у нас, что КФ, КФ же, я буковки не перепутал, надеюсь. Да, все верно. КФ это 10 девятнадцатых от АH. То есть в данном случае АH это y. Мы просто подставляем 10 девятнадцатых на 1,52. Это, соответственно, сколько там будет? 0,8. Дальше КН. Как найти КН? Ну, это соответственно 0,8 умножить на 2 и плюс 10. То есть 11,6. 10. Это абсолютно такие же рассуждения, как мы находили АД. То есть провели там дополнительную высоту, сказали, что треугольники одинаковые и вот все прогнали. Понятно, что FN в таком случае это КН минус КФ, то есть это 11,6 минус 0,8, это 10,8. Можно было, конечно, сразу найти и не париться. Дальше. BF bf, соответственно, это 10,19 от bh. bh, в свою очередь, это корень из 24y, то есть 10,19 на корень из 24 и на 1,52. Что, в свою очередь, составляет 0,8 корней из 24. И все. Дальше теорема Пифагора простая. То есть, что у нас есть? Мы находим bn. То есть это будет 10,8 в квадрате плюс 0,8 корней из 24 в квадрате и все хозяйство под корнем. И тогда у нас с вами получается после нехитрых манипуляций корень из 132. В таком случае радиус описанной окружности около данного четырехугольника. Это будет сторона на удвоенный синус противолежащего угла, то есть корень из 24 на 5. Переворачиваем, получаем 5 корней из пяти с половиной и делить на 2. Ну можно на 2 и то и то умножить, чтобы ответ был как а, представленный в сборнике, то есть вот так вот получается. В принципе все решение для данного задания. Найдите все такие значения, а при каждом из которых уравнение имеет ровно два различных корня. Ну что тут нужно понимать? У вас идет произведение. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю и, соответственно, выполняется ну, так называемое ОДЗ. То есть мы можем написать, что наше уравнение сводится вот к этому. 10х в квадрате минус 19х минус 15 равно нулю. При учете, что то, что логарифмируется больше нуля, тогда будут оба корня существовать. Ну и, соответственно, то, что логарифмируется равно единице, потому что тогда логарифм только равен нулю. При учете, что подкоренное выражение больше либо равно нулю. Вот фактически уравнение сводится к решению совокупности двух систем. Посмотрим их по отдельности, то есть первая, вторая. С первой. Ну понятно, что уравнение мы должны решать через дискриминант в данном случае. Оно решается достаточно легко. У вас дискриминант будет 961. И корни в данном случае получается с одной стороны 2,5. А с другой стороны минус 0,6. И мы теперь должны взять и проверить это корни на выполнение вот этого условия. То есть проверяем. Кривую черту берем. То есть х1. Просто подставляем. то есть 7 минус а минус 4 на х плюс 2. То есть 2,5 плюс 2. Должно быть больше нуля. Что там? 7 минус а минус 4 на 4,5. с половиной должно быть больше нуля. Там 7 минус 4,5 с половиной а плюс там? Плюс 18, по-моему, да? да? плюс 18 больше нуля. Соответственно, а должно быть меньше чем 25 на 4,5. с половиной. Но это можно записать как 59. Аналогично абсолютно проверяется второй корень. То есть только мы уже минус 0,6 подставляем. А минус 4. Там минус 0,6 плюс 2 должно быть больше 0. Арифметические операции я пропущу. Я думаю, вы самостоятельно сумеете их уже сделать. В данном случае получается а меньше 9. То есть, если а меньше 9, х2 существует. А меньше вот этого, x1 существует. Ну, понятно, что будут значения, когда и 1, и второй существует. И теперь второе. То есть мы сначала решаем наше уравнение простейшее. Что получается? Получается, что а минус 4 на х плюс 2 должно быть равно, сколько там. Это переносим сюда. 7 минус 1 это 6. Это туда. Ну, соответственно, получается с шестеркой. Да? Так, это уберем, чтобы можно было сравнивать. да. То есть, равно в данном случае 6, ну и в таком случае x плюс 2 равно 6 на а минус 4. И x равен 6 на а минус 4 минус 2. Это вот наш третий корень. То есть, у нас есть первый, второй и третий корень, которые могут появиться. При этом смотрите, корень должен удовлетворять вот этому неравенству. В принципе, мы, когда решаем неравенство, мы все равно приравниваем к нулю. Вот эти точки используем. При этом, если рассмотреть, то решением неравенства будет число больше 2,5 и меньше минус 0,6. И, соответственно, если наш корень попадет или туда, или туда, он будет существовать. Поэтому мы это записываем, что, мол, наш корень, это, соответственно, 6 на а минус 4 минус 2 должен быть либо больше, либо равен 2,5. Или 6а минус 4 минус 2 меньше либо равен сколько тут минус 0,6. И совокупность. Потому что либо туда, либо туда. Разницы никакой. Но опять же, простейшее неравенство. Думаю, справитесь самостоятельно. Получается 4,5а минус 24 на а минус 4. Меньше либо равно 0. А во втором случае 7а минус 58а минус 4а. Соответственно, больше либо равно нулю. Что в таком случае выходит дальше? Ну, естественно, мы чертим прямую. Что у нас там есть? 24 на 4,5. Да? Это 48 на 9. Это, соответственно, 16 третьих. То есть отмечаем 16 третьих. Отмечаем в таком случае четверку. Это у нас решение... Верхнего, да? То есть, вот оно. Теперь 58 седьмых. Так, 58 седьмых будет больше. И четверочка. То есть, расхождение там вот такое. Вот оно. Это решение второго. Но у нас идет объединение. То есть, мы рассматриваем и вот это, и вот это, и вот это. И везде вот тут у нас существует наш третий корень. То есть мы можем сказать, что а принадлежит тут от минус бесконечности до 4, от 4 до там, 16 третьих и соответственно от пятидесяти восьми, седьмых до плюс бесконечности. Причем смотрите, важный нюанс понимать. В 16 третьих, оно же вот отсюда получается, наш х третий совпадает с двумя с половинами. То есть вот здесь х Первое равен x третьему. А вот здесь, это вот отсюда берется, x второе равно x третьему. То есть, по факту, для уравнения, это одно, один и тот же корень. То есть, их не будет три, например, их будет а, 2. Ну, или там один, сейчас это посмотрим. Теперь смотрим. Вот мы все, что тут нарешали, то есть, вот это, вот это, вот это, должны отметить на одной прямой. Единственное, четверочку давайте еще отдельно посмотрим. В чем смысл? Мы при решении мы делим, а тут оно изначально умножалось. Если мы четверку подставим, мы получаем просто логарифм 7 по основанию 3. То есть логарифм существует, значит решением будет корни вот этого уравнения, то есть когда корень равен нулю. При этом четверка в принципе входит и сюда, и сюда, значит x1 и x2 существуют. Это тоже себе возьмем на заметку. Ну а теперь рисуем большую прямую. Вот у нас а. Кстати, да, вот здесь единственное тоже, конечно же, а. Ни в коем случае не х. Отмечаем все. Что у нас есть? У нас есть четверочка, да, у нас есть 16 третьих, у нас есть 50 девятых, у нас есть 58 седьмых и у нас есть девятка. Погнали. У нас есть корень при меньше 59, -х. то есть вот синеньким. Вот везде здесь существует первый корень. Второе. Вот везде здесь существует второй корень. Третье. Вот здесь. Вот здесь. И получается вот здесь существует третий корень. Но ну, а теперь смотрите. Если мы рассматриваем вот эту часть. У нас здесь везде есть Три корня. Не подходят В самой четверке третий корень отсутствует. Значит, существует только первый и второй. То есть, два корня это удовлетворяет решению. Дальше. От 0 до 16 третьих. Опять все три есть. Не удовлетворяет. В 16 третьих есть все три, но первый и третий совпадают. Значит, для уравнения мы имеем всего два корня. Начинаем. Дальше. До 59 есть только первый и второй корень. То есть всего два корня. Учитываем это. Дальше. Здесь есть только второй. Не учитываем. Дальше. 58 седьмых. Есть и второй, и третий, но второй и третий совпадают. И поэтому для уравнения фактически есть только один. Значит, это число не берем. Дальше. От 58 седьмых до 9 есть второй и третий, всего два, учитываем. И вот, в принципе, решение для всего данного задания. Все члены конечной последовательности являются натуральными числами. Каждый член этой последовательности, начиная со второго, либо в 7 раз больше, либо в 7 раз меньше. предыдущего. сумма всех членов последовательности равна 7735. Может ли последовательно состоять из трех членов? Что тут нужно понимать? Вообще, возможные комбинации так или иначе сводятся к трем штукам. Первая, это вот типа А1, потом идет 7А1 и опять А1. То есть, взяли число, увеличили в 7 раз, уменьшили. Вторая комбинация А1, 7А1 и соответственно 49А1. То есть, когда мы два раза увеличиваем и когда мы сначала уменьшаем, потом увеличиваем. Других возможных вариантов, вообще их, конечно, 8 первоначально возможных вариантов для трех членов. Но дело в том, что они все сводятся вот к этим трем. Там единственное, где-то умноженное на 7, где-то умноженное на 49. Но для суммы это несущественно, в принципе. Поэтому, то есть, вот у нас три возможных комбинации. Что мы можем сказать про эти комбинации? В первом случае у вас сумма сколько будет? Ну, 9 а первых будет. А во втором случае сколько будет? 57 а первых. В третьем случае сколько будет? Там 15, да, 15 а первых. Теперь смотрите. Если мы возьмем 7735 и разложим на простые множители, это у нас будет 5 на 7, на 13 и на 17. Вот 9 это 3 на 3, а первых. 57, по-моему, это 3 на 19, а первых. А здесь 3 на 5, а первых. И вот смотрите, а первое это натуральное число. И вот вы получаете условно там 3 на 3, а первых равно 5 на 7, там, на 13 и на 17. Ну, вот сразу возможный вариант. Так возможно? Да нет, оно не будет делиться на 3 на 3. Значит, это не подойдет. Следующий тоже не подойдет. Да и следующий тоже не подойдет, потому что там везде присутствует тройка, а у нас в разбиении вообще, кстати, тройки нет. Поэтому ответ на пункт А, нет, такое невозможно. Пункт Б. Может ли последовательность состоять из шести членов? Тут надо понимать тоже, что фактически у нас есть три интересных последовательности. Когда у нас, вот, если мы возьмем, пусть, вот мы получили шесть членов последовательности, и А1 это меньше из них. Мы их вот, вот располагаем в порядке возрастания, предположим. Какие есть 6 возможных, ну не 6, какие вообще есть возможные варианты. Первое. У нас есть одно число А1. То есть самое маленькое, оно единственное. Ну это вот, например, последовательность там А1, 7А1, 49А1, потом там 343А1. Каждый раз на 7 умножаем мы и получаем, что минимальное значение всего лишь одно. Но тогда что получается? Если я возьму все эти члены последовательности и сложу, я увижу такую штуку, что у второго, 3, 4, 5 и 6 я могу семерку вынести. То есть будет 7 на а 1 плюс 7 в какой-то степени там, на а 1 и там А1 на 7 в какой-то степени. И вот что дальше. Это должно равно быть 5 на 7 там, на 13, на 17. При этом смотрите, в чем смысл? Вот здесь. Будет какое-то натуральное число. Ну, там, например, 7 плюс 49 плюс 343 и плюс вот это все. Какое-то n. И мы с вами что получаем? Мы получаем а1 плюс 7на1 должно равняться 5 на 7 на 13 на 17. То есть, а1 на 7n плюс 1 равно 5 на 7 на 13 на 17. То есть, вот это число должно делиться на 7n плюс 1, где n это натуральное число. Окей, если n равно 1, что мы получаем? Мы получаем 7 плюс 1, 8. Ну, понятно, что на 8 вот это не делится. n равно 2. 7 на 2 плюс 1 получается 15. Не делится. n равно 3 уже тоже будет вообще больше, соответственно, нет смысла рассматривать. Значит, такой вариант невозможен. Второй вариант 2а первых. Ну это, например, там, я не знаю, а1, 7а1, там, опять а1, 7а1, 49а1 и там 7а1. Ну, как видите, у вас два наименьших значения. Но смысл в чем? Опять же, мы их группируем вместе, а у остальных, вот, кстати, да, вот давайте на примере, чтобы вы поняли, что там за n получается. Вы выносите семерочку, у вас что остается? А1 плюс А1 плюс 7А1 плюс 7А1. Ну, то есть, как вот здесь и написано, какие-то степени семерки идут. То есть, здесь 7 в нулевой, здесь 7 в нулевой, здесь 7 в первой, здесь 7 в первой. Но смысл в чем? У вас в любом случае 1 до да 1, то есть 16 а первых. То есть, получилось какое-то натуральное число. И здесь 5 на 7 на 13 и на 17. То есть, что у нас выходит? Выходит 2а первых плюс 7а первых опять на какое-то натуральное число. То есть, 5 на 7, там на 13, на 17. Опять же, а первое выносим. 2 плюс 7n должно равняться 5 на 7 на 13 на 17. Ну, как вы понимаете, здесь делиться не будет. Опять же, вы подставляете единицу. Это будет 9 на 9 не делится двойку, 14, 2, 16 не подходит, тройку и так далее. Все, такой вариант невозможен. И третий вариант 3а первых, больше не может быть. И то это комбинации вида а1, 7а1, а1, 7а1, а1, 7а1. Только в таком виде это возможно. Ну или в обратном порядке, то есть... Хорошо, что тогда? Если мы все это хозяйство просуммировали, мы получаем просто 24. А первых равно 5 на 7 на 13 на 17. Ну, как вы понимаете, 24 это что у нас? 2 в 3 на 3. Там, там вообще 24 тогда не может быть. Почему? Потому что справа у нас нечетное число получается. А слева обязательно четное. Ну, соответственно, такой вариант тоже невозможен. Поэтому ответ на пункт Б будет нет. Теперь пункт В. Найдите наибольшее количество членов в последовательности. Ну, первое, что надо понимать, ну, наибольшее оно когда будет? Когда оно состоит из минимально возможных чисел. Натуральные какие минимально возможные? Но ну, это единица. да, то есть вот у нас какие возможные варианты? Первый ⁇ 1, 7, 1, 7 и так далее, и заканчивается на единицу, например. Что тогда получается? У нас есть n единиц и n минус 1 семерок. И вот в сумме они должны дать 7735. Посмотрим, возможен ли вообще такой а, вариант. То есть у нас будет 8n минус 7. Да? То есть 8n минус 7 равно 7, 7, 3, 5 Значит 8n равно сколько там? 7, 7, 3, 5 до 7 это 7, 7, 4, 2. Но дело в том, что здесь не делится нацело. Значит не подходит. Второй вариант. Когда у нас количество единиц и семерок абсолютно одинаково. То есть мы пишем n на 1 плюс 7 соответственно на n равно 7, 7, 3, 5. Ну понятно, что тут. Тоже такой вариант не подходит, потому что 8n не может равняться 7, 7, 3, 5. Ну, как 5. Четное равно нечетному, да? для натуральных значений имеется в виду. Третий вариант. Давай ну, с семерки наоборот начнем. 7, 71 7, 1 естественно, заканчивается на 7. Потому что если заканчивается на 1, это такой же, как второй вариант. Что тогда? У нас 7 на n плюс, соответственно, 1 на n минус 1. И равно это все 7, 7, 3, 5. Что тогда остается? 8n равно 7, 7, 3, 6. А вот в данном случае прекрасно у нас делится. То есть n равно 9, 6, 7. То есть мы получаем, что у нас 967 семерок и на одну меньше, то есть 966 единиц. И тогда всего чисел, так, букву Е бы написать правильно, естественно, 967 и 966, это 1933 члена последовательности. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Ну и, конечно же, для данного варианта. Если вы дотянули, вы молодцы, я рад, я понимаю, что моя деятельность проходит не напрасно. Не забывайте, пожалуйста, про подписку, пишите комментарии, это очень нужно для продвижения канала. Я вижу, что вы уже начали, я очень благодарен, поэтому я продолжаю записывать, хоть вы не представляете, как это лень делать на самом деле. Ну все, вариант разобрали, на этом все, до новых встреч, дорогие друзья.